Всем привет! Есть вот такой смеситель, повидавший виды. Моя задача открутить вот этот болт. Вода в наших водопроводных трубах, сами знаете какая, и вследствие постоянного воздействия столь агрессивной среды, болт существенно заржавел, и выкрутить его не представляется возможным. Тот, кто имел дело с различного рода сантехникой, знает, что в смесителях обычно Шпилька должна быть латунная. Но хозяин этого смесителя по неизвестной мне причине установил сюда обыкновенный болт на 8 мм. Моя задача выкрутить из данного произведения сантехнической мысли этот болт. Нагревать, стучать молотком и прочее уже пробовали. Не помогло. Для решения проблемы потребуется средство под названием КРОТ активно используются для очистки канализации и тому подобных вещей скорее всего есть у каждого хозяина или хозяйки также, также потребуется источник постоянного тока также это может быть и какая-либо зарядка для мобильного телефона или какой-либо другой электронной техники также понадобится Отрезок довольно толстой медной проволоки и вата, изготовленная во времена развитого или не очень развитого социализма. Я шучу, естественно. Вата может быть и современной. Поскольку средство содержит в своем составе едкий натр, работать с ним лучше всего в перчатках. и лучше всего в резиновых источник постоянного тока подключаю следующим образом к детали минус к медному электроду с ватой плюс напряжение 12 вольт смачиваю электрод с ватой в ветком натрия и аккуратно обрабатываю поверхность, где болт непосредственно прикипел к основной детали. Время от времени по степени износа вату стоит менять на свежую. На новую, на классную, на другую. Между прочим, электрод может быть и из нержавеющей стали. Для большей наглядности покажу, что происходит на отрезке ржавого железа. Вот так металл выглядит до обработки. И вот так металл выглядит после обработки. Можно утверждать, что метод очень эффективен. Обработка завершена. Смеситель, к слову, я разобрал для удобства. Не знаю, почему я этого не сделал ранее. Видимо, потому что я не сантехник от бога. Зажимаю в тиски и пробую открутить прикипевший болт для начала пробую по чуть-чуть вправо- влево уже вижу что откручивается победа немного прохожусь с наждачкой для того чтобы убрать следы в шей тараканов и мышей собираю все в единое целое и мчусь по Магарыч. Пишите свое мнение в комментариях, будем общаться все непременно. До новых встреч, жму руку на пасран. Пока.